Добрый день, дамы и господа. Сегодня я хочу вас познакомить с одним очень интересным и увлекательным биткоин казино. Называется БитКонг. Нашел буквально вчера на просторах интернета. Играется он на биткоинах. Вот в данном случае мой счет. Но хочу сразу сказать, что один бит в данном случае эквивалентен uh, 100 сатошикам. Ну, на данный момент у меня получается около 170 тысяч сатош. Uh, здесь сатошики получается как и бесплатно. Uh, переходя вот по ссылке просто, каждые 10 минут мы получаем 10 битсов, ну, что в эквиваленте равно стаж сатошикам. Я сейчас делать не буду, потому что у меня есть баланс, я вчера, в принципе, не стал ждать. Сразу же закинул 200 тысяч, как говорится, на пробу. Вот, хочу показать для начала свой результат. Итак, смотрите. Вот, сыграл я всего 80 игр. Общий выигрыш у меня вот такую сумму составил. Ранг у меня новичок. Вот мои операции. Вот я вчера 200 тысяч закинул. Вывел вот эту уже сумму сразу же. И опять вечером... Скажем так, закинул, чтобы подготовить этот видеообзор, рассказать вам о данной игре. Итак, давайте перейдем непосредственно к самой игре. Ну, как я уже говорил, битсы здесь это 1 к 100, но я вот предпочитаю играть на доллары, чтобы у меня сразу здесь показывалось. Итак, вот она сама игра, ну, чисто напоминает, скажем так... То казино, которое было раньше Те, кто играл, наверное, меня поймут Напоминает бонус игры в таких, как гаражи Ну и в более других подобных игрушках Значит, смысл здесь в чем? Вот у нас здесь выбирается сложность, которую мы с вами будем играть Итак, я вот для начала на легкой, чтобы было понятно Вот смотрите, вот здесь у нас ставки Мы можем увеличивать Максимально у нас вот 50 центов, ну, может и больше, в зависимости, на от уровня. Смысл в чем? Вот, давайте покажу. Нажимаю играю. Один цент у меня сейчас впишется с моего баланса. Вот оно. И вот мне дает из трех нужно выбрать одну. Вот, к примеру, нажимаем. Вот, выиграли мы с вами один апельсин. Значит, у нас уже наша ставка, о, ну, как сказать, вернулась. Мы ее сейчас можем уже забрать. Ну, давайте дальше продолжим, чтобы было понятно. Wait. Вот, выиграли уже 2 цента. Мы их можем изъять моментально на наш счет. При этом мы с вами вложили всего один. Итак, три мы уже выиграли. Итак, теперь на 5. Давайте попробуем. 5 центов. Есть. Давайте 7 Есть, 7 центов выиграли Это вот с одной попытки Смысл, чтобы дойти до самого верху Здесь у нас 0.50 Ну получается пол доллара за раз мы с вами играем В любое время вы можете изъять данные деньги То, что вы заработаете Так что нет смысла до верха идти И вот нам сразу же показывают, где они находились Как мы могли спокойно дойти до верху но ну, это легкий уровень, поэтому, ну, соответственно, и выход отсюда. Если вы до верха дойдете, вы вашу ставку получаете, по, получается, умножите а, в 50 раз. На средний, на средний умножение уже, конечно, будет намного круче. С одного цента вы можете заработать 9 долларов. С тяжелой, там, скажем так, видите, сразу же, существенные комбинации но здесь в данном случае что у нас идет давайте чтобы я покажу было понятно и так нажимаем еще раз сыграть специально проиграем выиграли проиграли вот она говнёшка я вот ее хотел показать вот это говнёшка если нам попадается то получается сразу же игра проигрывается. Но давайте чуть-чуть поиграем, чтобы было что вывести. Я вам покажу. Также хочу сказать, что можно проверить, как же билет. У них контроль честности здесь есть. Это показывает о том, что вот эти расположения, вот этих бомб, будем так их называть, оно не меняется сразу же, как оно было запрограммировано. Поэтому вы уже просто выбираете то, что было заранее. И здесь будет все рассчитано, так сказать, на вашу удачу. Ну, давайте чуть-чуть поиграем, ставочку подниму, чтобы побольше было. И начнем играть. Легкий уровень. Итак, начинаем. Выбираем. Есть. Есть. Есть. 10 центов, есть, проиграли, не повезло, на 10 центах, но ну, ничего страшного, играем еще, он сразу же поймал, неприятный момент, ну радую то, что здесь идет озвучка, на самом деле очень интересно, забавно, но Фортуна что-то мне не сильно сейчас пока улыбается, ну, посмотрим. Вот сразу же. Да. Ну, бывает и такое. Ничего страшного. Ну. Вот это домительное ожидание есть. Так, 14 центов выиграли. Ну, давайте заберем. Чуть-чуть заберем, в принципе, это обзор. Хоть что потом было бы нам выводить. Про вывод, в принципе, я скажу отдельно. Но он достаточно маленький, поэтому за это даже переживать не стоит. Итак, давайте чуть-чуть еще, буквально пару ходов. Есть. Есть. Ах, куда бы выбрать. Но вот здесь опасно, но все же попробуем есть 7 долларов Ой, 7 центов но ну, давайте заберем вот у меня 80 о, 79 получилось прошу прощения но ну, давайте сейчас их выведем чтобы было удобнее показать итак нажимаем кнопку вывести указываем сумму итак плата за операцию 08 долларов это у нас всего лишь... Э, так, ну давайте, чтобы было удобнее, переведу на битсы, и, и тогда вопросов не возникнет. Вот у нас 2031 битс. Заходим на вывести. Считаем. 200 битс, плата за операцию. Ну, 20, 20 тысяч сатоши получается. Мы с вами платим за комиссию. Ну, в принципе, как стандартно в блокчейне кошельке а минимальная сумма вывода составляет 1000 убийцев ну 1000 убийцев в переводе на сатоши это всего лишь 100 тысяч. итак заходим в кошелек вот открываем копируем свой адрес копируем вставляем нажимаем отправить Все Снятие со счета Вот выбираем Ну давайте зайдем в этот Вот смотрите моментально деньги сразу же Нам поступили на наш биткоин кошелек Вот что мне в этом и понравилось моментальное сразу же Вот транзакция у нас прошла Теперь ну, давайте ну, покажем ну, Вернее покажу Про бесплатные биткоины вот захожу в бесплатные биткоины в данном случае я как все вымел у меня ничего нету поэтому я могу этим воспользоваться так выбираем пальмы раз два готово закрыть ну, 10 на наш счет уже зачислено когда я в принципе смотрел об этом сайте пишут о том что После того, как 10 раз вы получаете бесплатные бицы, то на 11 раз вам уже будут давать не по 10, а уже по 100. Что, кстати, тоже очень... Так, а сейчас я вот хочу показать, как делается депозит. В принципе, вот он, он легко. Выставляем, сколько мы хотим вложить. Вот, допустим, давайте... Минимальная сумма 500 битсов, это получается у нас 50 тысяч сатоши. Ну вот, тысячу сделаем. Итак, копируем. Заходим на свой кошелек. Вставляем адрес отправителя. Так, давайте глянем, сколько мы на тысячу. Итак, отправим 0, 0.1. Просто ради интереса, чтобы вам показать. Итак, отправляем платеж. Платеж отправлю. Так, заходим на битконг. Ждем буквально пару минут. И наш выигрыш уже к нам, в принципе, придет. Ну давайте пока ждем. Хочу рассказать. Вот уже видите, буквально не прошло и минуты. К нам опять зачислились наши бицы где мы можем играть. Вот также особо хочу становиться на реферальной программе. Ну вот я вчера, как говорится, зашел. Вот уже у меня три человека. Они мне выплатили уже 23 битса. Ну это получается 2300 сатошиков. Но ну, что самое интересное, вот находится здесь, что... 0,25% от каждой ставки, сделанной игроками, которые мы привлекли, добавляется к нашему балансу. Система реферальная трехуровневая, поэтому, в принципе, неплохо можно заработать. Самое интересное, по моему мнению, в то, что проект этот новый. Вот, давайте посмотрим статистику. Активных игроков всего 268. 268 игроков Соответственно Представьте, что здесь может быть И тысяча, и пять И десять, ну и Больше, я просто хочу сказать Что на примере Многие из вас, наверно знают Тоже онлайн биткоин казино Три девятки дайс Ну, подумайте, сколько там На данный момент Сейчас уже игроков играет полностью, наверное, со всего мира. И тоже активная реферальная программа. Ну, я это говорю к тому, что проект развивается. И здесь достаточно неплохо даже на реферальной программе можно заработать. Ну, как видели, я вам показал, в принципе, видео, что абсолютно все реально. Можете спокойно сами заработать эти деньги. Можете абсолютно даже не вкладываться. Просто получая для начала бесплатные биткоины. Ну или же на пробу завести и поиграть. В любом случае решать вам. Также в завершении хочу предупредить э, по поводу вывода. Вот я вчера столкнулся, чтобы потом, э, скажем так, у вас проблем не возникало. Вот посмотрите. <клёп> вот в операциях значит деньги вы не сможете вывести до тех пор пока ваши транзикции не будут подтверждены соответственно если вы что-то выиграли ну дождитесь как только вот здесь будет подтверждение вы спокойно сможете вывести деньги буквально в течение одной минуты как вы видели если вам понравилось данный проект вот Обязательно ставьте в закладочку, чтобы его не потерять. И играйте, получайте прибыль, всем профита. Спасибо за внимание.